Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и в этом видео мы рассмотрим прогноз на первый месяц 2022 года. И это будет гороскоп для знака враг, скорпион и рыбы на январь. 22 -го года для того чтобы быстро найти тот знак который вас интересует вы можете воспользоваться таймингом который есть в описании под этим видео а также напоминаю что этот прогноз как и все остальные прогнозы на моем канале вы можете смотреть по вашему солнечному знаку либо по знаку вашего асцендента Итак, раки начнем с вас январь это очень важный для вас месяц и Особый акцент будет идти именно на сферу взаимоотношений. Конечно, в первую очередь это касается вашего партнера по браку, возможно, темы близкой дружбы. Это может касаться сотрудничества или взаимодействия в плане работы с каким-то человеком. Это может быть партнер по бизнесу, либо поставщик, либо постоянный клиент. В целом это связано с тем, что Венера будет ретроградна как раз-таки на протяжении всего января в вашем секторе партнерства. И так или иначе ценность этих отношений будет меняться. Вы можете наоборот иметь больше возможностей или больше желания уделять повышенное внимание человеку, который для вас является дорогим. Это может быть период, когда нужно менять финансовую сторону отношений в деловом сотрудничестве. В любом случае, все-таки не стоит принимать поспешные решения в этом месяце. Наоборот, это период, когда нужно замедляться, когда нужно присматриваться. Особенно это касается времени с 14 по 29 января когда будет одновременно две личные планеты ретроградной, Венера и Меркурий. Это период, который может быть тесно связан с вашим прошлым и с необходимостью переоценить тот опыт, который был у вас ранее. И соответственно с новыми силами сделать рестарт каких-то важных моментов. 2 числа будет Новолуние в знаке Козерог в вашем седьмом секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Это Новолуние будет э, иметь очень важный аспект Трин, Урану, ваш сектор, друзей, групп, коллективов. Э, это может давать э, опять-таки осознание того, что... Э, Идут какие-то перемены в вашей жизни, и эти перемены могут быть связаны с каким-то человеком, который находится рядом с вами. Будто бы через его действия, через его инициативу, через его достижения в вашу жизнь приходят тоже положительные изменения. Вообще аспект от новолуния в 11 дом обычно может давать очень легкое достижение результата. Это когда появляется возможность, которую вот просто бери и используй, или когда появляется какой-то новый шанс, или это может говорить о том, что вы достигнете какого-то результата, к которому стремились очень давно, и это будет как новая отправная точка, и во взаимоотношениях с каким-то человеком тоже. 2 числа Меркурий переходит в знак Водолей и будет в нем находиться по 26 января. Все это время э, акцент будет идти на вашу сферу семейного бюджета, объединенных ресурсов. То есть это может касаться, например, бизнеса, инвестиций. И по сути Меркурий, находясь в этом секторе, будет заставлять вас постоянно думать о деньгах. А для некоторых это может быть прям навязчивая идея, что нужно выплатить кредит, нужно его закрыть, он уже мне надоел. Это может быть идея о том, что стоит досрочно погасить ипотеку. Это может быть идея, что в принципе нужно куда-то инвестировать деньги и извлекать прибыль, извлекать возможность иметь пассивный доход из той ситуации, которая сложилась в вашей жизни. То есть так или иначе, Меркурий в водолее находится, а это новые идеи, это мысли о будущем, поэтому... В январе, несмотря на то, что присутствует такая сильная ретроспектива да, за счет ретроградности личных планет, все равно вы так или иначе будете думать о будущем. И возможно это даже несколько вариантов, которые вы будете на протяжении месяца обдумывать, пересматривать. И потом в феврале уже будете знать, что делать дальше. Вы будете знать все-таки какой из этих вариантов подходит вам больше всего. С 7 по 14 число Марс будет делать квадратуру к Нептуну. Это может дать такой момент, что работа в этот период будет неэффективна. Она вообще может быть на стопе, когда много выходных или когда присутствует элементарная лень или когда все идет не по плану, или когда вы, например, планируете одно, а по факту получается совершенно другое. Это типичная ситуация для подобного аспекта, когда вы вроде как настроились, вроде как уже знаете, что вы хотите делать, но потом все получается по-другому. Поэтому, зная это заранее, планируйте минимум дел, особенно важных дел, на этот период времени. 9 числа Солнце будет соединение с ретроградной Венерой в вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Это может быть какая-то важная ситуация осознания. Обычно вот соединение Солнца и Венеры ⁇ это момент такого эгоизма, когда человек осознает, что нужно ему, как он относится к этой ситуации. И на самом деле это очень полезный аспект, который может помочь вам выровнять свое эго в какой-то ситуации. Например, если вы слишком много отдавали другому человеку или рассчитывали на его помощь, или слишком большое значение придавали какой-то ситуации, то вы благодаря данному аспекту сможете переоценить это все и, скажем так, выровнять свою позицию в этом вопросе. С 14 января начинается продолжительный аспект благоприятный. Это Трин от ретро-венеры к Урану. Аспект затрагивает ваш 7-11 дом, который отвечает за общение в группах, в коллективах. Это, в принципе, аспект, который дает возможность быть в среде благоприятной. Этот аспект может дать важное развитие сюжетной линии в личной жизни. Это может быть возобновление прошлых отношений, неожиданный возврат каких-то ситуаций. Особенно, если вы одиноки и вы заинтересованы в том, чтобы уделять внимание личной жизни. В то же время это может дать и какие-то положительные моменты по работе, касающиеся вашего коллектива. Это возможности, например, съездить куда-то с вашими коллегами. Это может быть возможность отпраздновать что-то очень важное. И причем из-за аспекта Курана это все будет иметь оттенок неожиданности. Усите, что данный аспект влияет всю вторую половину января, а также он будет активным до середины февраля. Действие данного аспекта продолжительное. Соответственно, у некоторых он может проиграться даже не один раз. 18 числа будет очень эмоциональное полнолуние по той причине, что оно происходит в знаке рак. А поскольку оно происходит в вашем знаке, то оно для вас будет вдвойне эмоциональным. Полнолуние ⁇ это всегда кульминация какого-то события. Это момент, когда мы делаем вывод, когда все становится очевидным, когда мы... Подходим к моменту завершения, либо максимального развития какой-то ситуации, и далее нужно уже что-то менять для того, чтобы было интересно. И данное полнолуние будет в оппозиции к Плутону, ваш седьмой дом, поэтому очевидно, что некоторые отношения могут подойти к концу по данному полнолунию. Может быть ситуация, когда вы поймете, что вы не хотите с кем-то общаться в таком формате, как это есть сейчас. То есть это определенный фильтр, да, в общении с окружающими. К тому же полнолуние имеет яркий финансовый оттенок. Оно затрагивает и сектор вашей личности, и седьмой дом. Это другие люди. Поэтому по данному полнолунию может быть выполнение каких-то финансовых обязательств. Например, важные выплаты или погашение опять-таки долга. По Плутону часто долговая тема проигрывается. В любом случае, так или иначе, в этом месяце финансы будут важной темой для вас. И в том числе по данному полнолунию вы сможете решить какой-то вопрос, который в принципе будет так или иначе назревать на протяжении всего месяца. К тому же в день полнолуния Уран разворачивается в прямое движение в вашем 11 секторе. Это может дать неожиданную помощь, поддержку друзей, или это может быть ситуация в коллективе, которая сыграет вам на руку. Это может быть элементарно какое-то благоприятное истечение обстоятельств, которое поможет вам удачно решить определенный вопрос. В любом случае, хочу сделать акцент также на том, что в период с 18 по 22 число будет такое время очень кармическое. То есть будет происходить то что однозначно оставит след в нашей судьбе. Это связано и с таким ярким полнолунием. Одновременно и аспект к Плутону присутствует, и разворот Урана в этот же день происходит. Но также 19 числа будет переход кармических лунных узлов из оси близнецы стрелец на ось телец скорпион. Узлы переходят на вашу ось 5-11 дом. Это как раз-таки ось взаимодействия с людьми. И пятый дом на этой оси отвечает за радость, удовольствие, которое человек получает от жизни. Поэтому данный переход говорит о том, что у вас появляются возможности и желание жить полной жизнью. Если вы ощущали нехватку вот, общения или эмоций развлечений отдыха или больше хотели времени проводить с любимыми с детьми или иметь компанию в которой вам комфортно то наступает затмение которые как раз таки будут влиять на эти сферы вашей жизни 23 числа солнце будет соединение с ретроградным меркурием в вашем секторе финансов и это может дать на же момент фокусировки на какой-то материальной стороне вопроса Это может быть момент, когда вы будете полагаться на себя В решении какого-то важного вопроса Или вам нужно будет дать ответ Или вы захотите сами уже наконец-то сделать выбор Или как-то подытожить определенные вот результаты работы В любом случае, так или иначе в этом месяце вы многое сможете прояснить для себя и соответственно будет ощущение что старые ситуации остаются позади и вы вступаете в какой-то новый этап вашей жизни 24 числа марс планета активности переходит в знак своей силы в козерог и будет находиться в нем по 6 марта Но все это время марс находится в вашем секторе опять-таки других людей и это даст вам огромное желание выполнять работу совместно с кем-то это даст очень большую активность в жизни вашего супруга или супруги это период важного взаимодействия сотрудничества с кем-то в любом случае объединяясь вы сможете достичь большего результата в этот период чем если будете действовать в одиночку 29 числа будет интересный аспект соединения ретро-меркурия с плутоном интерес заключается в том что этот аспект уже был 30 декабря то есть он повторяющийся поэтому события этих дней могут быть похожи между собой по эмоциональной наполненности по событийному э, проявлению поэтому можете сравнить да, как вы скажем так реагировали на события 30 декабря что происходило в этот день нечто похожее может быть и в этот раз кстати в этот же день венера разворачивается в прямое движение в вашем опять-таки секторе партнерства поэтому конец месяца тоже очень акцентный очень важный и он даст возможность скажем так ну выдохнуть в том плане что венера уже после 29 числа движется вперед и многие моменты, которые касаются вашего восприятия, эмоциональной стороны вашей жизни, они начнут становиться более стабильными и ровными. То же самое касается и финансов. Финансы перестанут беспокоить так сильно, как это могло быть в январе. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Обязательно пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые свежие выпуски. Будем с вами на связи, всем пока-пока! Скорпионы, переходим к анализу вашего января месяца. В первую очередь хочу сказать, что несмотря на то, что январь это первый месяц в году, все же он не дает такой динамики и он не предполагает большую активность за счет того что сразу две планеты будут ретроградными особенно это будет ощущаться в период с 14 по 29 число может наоборот присутствовать момент ретроспективы замедление необходимость, скажем так опереться на опыт прошлого извлечь уроки из каких-то прошлых событий что-то переосмыслить и с новыми силами уже в феврале приступить к начинаниям и активности. 2 числа будет новолуние в Козероге, в вашем третьем секторе общения, поездок и бумажных дел. И это новолуние будет в аспекте к Урану. Напоминаю, что Уран находится в вашем седьмом секторе других людей. И по сути данная новолуние дает возможность вам обновить окружение. Возможно, вы осознаете, что с кем-то не хотите больше общаться. Возможно, у вас, наоборот, появится шанс познакомиться с кем-то важным для вас, интересным, с кем вы давно хотели бы общаться. Это, в принципе, хороший период для коммуникации. У вас могут быть какие-то личные открытия в общении с другими людьми. Да и вы можете быть очень полезны для других в Можете какие-то инсайты иметь именно общаясь с кем-то. Поэтому начало месяца это период, когда ни в коем случае нельзя закрываться в себе, ограничивать себя от общения. Наоборот, нужно стремиться, скажем так, по возможности встречаться с вашими знакомыми и беседовать на разные темы. К тому же по данному новолунию может ярко проиграться ситуация, связанная с поездкой. Это может быть спонтанная поездка, когда кто-то предложит вам съездить, и вы сразу же согласитесь. Это может быть и ситуация, связанная с автомобилем. Особенно если вы давно планировали что-то менять, то в этот период это все может сыграть вам на руку. Или удачная продажа, или удачная покупка, или, возможно, в плане ремонта какое-то интересное предложение. В любом случае, скажем так, начало января это время важных новостей. 2 числа Меркурий переходит в знак Водолей и будет в нем находиться по 26 число. Все это время он в вашем четвертом секторе семьи и недвижимости. Поэтому вы будете много времени уделять общению с родными, близкими, с семьёй. Это может быть поездка к родителям, это может быть поездка к вашим близким людям, родственникам или в те места, в которых вы выросли. Это может быть и момент ностальгии, когда вы будете много вспоминать о детстве каких-то ситуациях которые вы давным-давно прожили и сейчас уже с высоты опыта вы просто начнете это все по-другому воспринимать но вообще Водоле это знак будущего поэтому даже несмотря на то что вы будете вспоминать прошлое так или иначе вы будете строить проекции как это прошлое может повлиять на то что с вами произойдет позже в будущем поэтому Январь это очень интересный период, будто бы три времени сошлись в этом месяце. И это может, скажем так, наводить на разные мысли, раздумья. Это может заставлять, скажем, много размышлять. И действительно будет что обсудить в этом месяце. С 7 по 14 число ваш управитель Марс будет в квадратуре к Нептуну. Это даст вам такой момент мечтательности возможно даже рассеянности расслабления погружение в какую-то эмоцию это может дать творческий порыв импульс для людей которые в этом направлении развиваются поскольку затронут ваш пятый сектор творчества любви и к тому же это период, когда нет желания жить по графику, выполнять какие-то обязательства. Наоборот, есть желание от этого всего абстрагироваться и более так свободно выполнять то, что, скажем так, вызывает интерес на данный момент времени. Плюс это может дать также путаницу в отношениях, особенно это касается женщин, поскольку Марс олицетворяет мужчин. В этот период может быть сложно понять и догадаться, что же происходит в личных отношениях. Но на самом деле этот аспект временный, и с учетом еще и ретроградной Венеры в этом месяце, действительно спешить некуда. 9 числа будет соединение Солнца и ретроградной Венеры в вашем третьем секторе коммуникации. Это может дать какой-то важный разговор, важное сознание, связанное с темой личной жизни. Это может быть и то, что вы будете менять свои отношения к флирту как таковому Или к знакомствам В любом случае данное соединение покажет вам ваши истинные желания и потребности Которые у вас есть на данный момент Поэтому вы не смотрите на то, что происходит вокруг А сфокусируйтесь в этот день на себе С 14 января по 4 февраля Меркурий будет ретроградным в вашем секторе семьи и также это сектор недвижимости поэтому для некоторых это могут быть мысли о переезде о том чтобы что-то в доме менять это может быть период когда будут происходить изменения в коммуникации с кем-то из ваших близких например вы захотите обсудить какую-то тему с вашими родителями и перестанете на них обижаться и станете ближе а также это может давать ситуации когда вы будете менять свое отношение к семье в принципе, например, к теме создания собственной семьи или к теме, хотите ли вы иметь детей или не хотите. В любом случае, это тоже время для размышлений. Это период, когда вы можете акцентировать внимание на такие темы, которые ранее по умолчанию были понятными и вам казалось, что... В этих вопросах вы точно не будете меняться, вы точно это не будете пересматривать, но тем не менее вы к этому в январе будете возвращаться, будто бы меняются какие-то исходные данные, вот то, во что вы априори верили, в чем были убеждены. Вот эти темы могут, скажем так, иметь наибольший такой фактор перемен в январе месяце. С 14 января начинается еще одна интересная тенденция это трин между ретро венерой и ураном и на самом деле это аспект очень длительный он будет аж по середину февраля и это период неожиданных знакомств неожиданных решений в личной жизни это может быть возобновление отношений с кем-то или развитие отношений с человеком которого вы знали давно дружили с ним но только сейчас вот посмотрели на него будто бы другими глазами В этот период могут также приходить в голову идеи, которые касаются финансов Как заработать, куда инвестировать И под воздействием урана это все будет переплетено То есть это и мысли о будущем, желание улучшить будущее Но также это и момент какой-то спонтанности и быстроты решений Но все же стоит подождать февраля когда все-таки и Меркурий, и Венера развернутся в прямое движение. 18 числа будет полнолуние в знаке Рак. Это полнолуние происходит в вашем девятом секторе, который как раз-таки отвечает за тему авторитета, за возможность посмотреть на ситуацию будто бы свысока. И это полнолуние будет в оппозиции к Плутону в третьем доме. А обычно по такого рода лунациям происходит ситуация, когда... Мы с чем-то не согласны, и мы готовы спорить, отстаивать свою точку зрения. Вам может показаться, что вы знаете лучше, чем остальные, и поэтому нужно слушать только себя. Это тоже такой период, когда есть очень много энергии сопротивления. идет оппозиция к вашему правителю Плутону. Вам может казаться, что все как-то ополчились, настроились против вас, но на самом деле важно в этот период понять, что вы все-таки не отдельно от других. Важно делать акцент на том, в чем есть сходство с другими людьми, чем искать отличия и еще больше разъединяться. Поэтому на самом деле полнолуние такое философское. Оно во многом может проиграться в плюс, если вы сможете выбрать правильный угол под которым нужно смотреть на все то что происходит в этот период времени это также может давать ожидание какого-то важного ответа от авторитетного лица и это может создавать внутреннее напряжение поскольку вы скажем так слишком большую ответственность на этот ответ возлагаете да Но тоже важно в этот период находить баланс между своей точкой зрения и точка зрения других людей которые вас окружают тем более что 18 числа уран разворачивается в прямое движение в вашем седьмом секторе который отвечает за других людей очевидно что это будет задача ваша найти баланс между собой и окружающими в этот период и не идти из одной крайности в другую но вообще период для вас очень особенный будет с 18 по 22 число во-первых, это соединение Солнца и Плутона, вашего управителя, и это соединение будет делать оппозицию к точке полнолуния. Во-вторых, как раз будет и в этот период разворот Урана, что всегда привносит момент спонтанности и неожиданности. И в-третьих, 19 числа будет кармические лунные узлы будут менять ось, до этого они находились на оси близнецы стрелец и сейчас они будут переходить на ось телец скорпион это значит что они входят в ваш знак в частности южный узел входит в ваш знак об этом на моем канале будет еще отдельное видео но уже хочу сказать что этот переход очень важный для вас и он э, уже будет подталкивать к тому чтобы очень многое переосмыслить в вашей жизни и э, в первую очередь это касается вашего отношения к другим людям. 24 числа Марс переходит в Козерог, в знак своей силы, и будет в нем находиться по 6 марта. Это удачный транзит для вас, он будет давать эм, ощущение, что основные моменты уже будто бы стабилизировались, что все вы разложили по полочкам, все постепенно становится на свои места, и вот это ощущение фундамента будет давать вам силы идти вперед. Поэтому в феврале у вас могут быть продвижения в карьерном плане, могут быть удачные сделки. Вы можете за этот месяц очень многое успеть сделать. И в целом это период хороший для того, чтобы, скажем так, поработать в тех направлениях, которые ранее просели по той причине, что вы не успевали этому уделять внимание. 29 числа будет соединение Меркурия с вашим управителем Плутоном. Важно сказать, что это повторяющийся аспект, он до этого был 30 декабря, поэтому события этих дней могут быть взаимосвязаны, наблюдайте и сравнивайте. Это важный день в плане коммуникации, а также в плане решения финансовых вопросов. Также в этот день Венера будет разворачиваться в прямое движение, поэтому может проиграться и тема поездок, общения, когда нужно услышать точку зрения другого человека, когда нужно достичь баланса, компромисса в каком-то вопросе. Важно, чтобы вы могли в январе развеяться, то есть. Этот месяц предполагает какие-то поездки, это будет положительно влиять на то, как вы воспринимаете себя и окружающий вас мир. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Обязательно пишите комментарии и до скорых новых встреч. Всем пока! -пока. Рыба, переходим к вашему январю. В первую очередь обратите внимание на период с 14 по 29 число, поскольку в этот период сразу две личные планеты, Меркурий и Венера, будут ретроградными. И это будет создавать фокус внимания на теме общения и взаимоотношений с окружающими. Несмотря на то, что январь – это первый 7 месяц 2022 года, будет ярко присутствовать момент ретроспективы. Многие могут вспоминать, что с вами происходило раньше, смотреть на былые ситуации уже с позиции нового опыта, будто бы другими глазами. Это хорошее время для того, чтобы закрывать какие-то ситуации прошлого, которые на данный момент уже абсолютно не имеют отношения к вам и вашей жизни. Это хорошее время, чтобы перестать беспокоиться, по тем поводам которые ранее заставляли вас нервничать то есть в принципе это э, хорошее время для того чтобы осмыслить э, те моменты которые будут возникать в этот период для того чтобы уже в феврале с новыми силами обновленными начать что-то новое 2 числа будет новолуние в знаке козерог в вашем одиннадцатом доме то новолуние будет в благоприятном аспекте К Урану, ваш третий дом. Это даст возможность быть в какой-то интересной компании. Это может быть момент обновления окружения, когда вы познакомитесь с каким-то новым человеком. Это может быть, в принципе, ситуация, когда вы по-другому начинаете воспринимать людей, которые вас окружают. Вы перестаете слишком серьезно воспринимать то, что вам говорят, вы умеете дистанцироваться от других людей. Обычно аспекты Курану э, дают возможность э, будто бы абстрагироваться от какой-то ситуации, посмотреть со стороны. Поэтому даже если вы будете в начале года в шумной компании, или э, вы будете окружены какими-то людьми, которые будут высказывать свое мнение по какому-то поводу, тем не менее, вы сможете абстрагироваться от этого и, скажем так, оценивать очень скалотком то, что звучит, то, что вы слышите, и при этом будет сложно повлиять на ваше мнение. К тому же, вот это новолуние в начале года очень благоприятно именно в плане вашего развития. Оно может дать новую цель, какое-то важное достижение, будто бы новая ступень. На которую вы поднимаетесь Это может быть момент, когда вы легко получаете желаемое Поэтому начало года довольно-таки благоприятные для вас 2 числа Меркурий переходит в Водолей И будет в нем находиться по 26 число Это ваш 12 сектор Поэтому в плане общения опять-таки вы будете погружены в себя И в первую очередь совет месяца Это обращать внимание на свои мысли иметь свою точку зрения и при этом не сильно обращать внимание на то, что происходит вокруг. Это не должно вас цеплять, это не должно вас расстраивать. Важно, как вы будете ко всему относиться, под каким углом вы будете на это все смотреть. Именно вот ваши мысли будут в этом месяце формировать вашу реальность. К тому же Меркурий в Водолее связан всегда с будущим. Поэтому вы можете, скажем так, в уединении размышлять по поводу своего дальнейшего будущего. Это может касаться реализации в социуме, или в работе, в профессии. Это могут быть какие-то новые планы, цели. И это в принципе неудивительно, поскольку в целом 22 год очень благоприятный для вас именно в плане социального развития январь может вот заставить вас будто бы остановиться для того чтобы осознать сколько вы можете всего достичь в этом году чтобы вы смогли на этом сфокусироваться с 7 по 14 число будет период назовем путаницы это связано с тем что марс будет в квадратуре к вашему правителю нептуну и затронуты угловые дома 1 и 10 это может давать ситуации когда с одной стороны вы хотите действовать, но с другой стороны или момент сомнений, или какие-то помехи возникают. В этот период легко допустить ошибку, легко, скажем так, запутаться в какой-то ситуации, поэтому не спешите. Не спешите, не подгоняйте себя под какие-то рамки, стандарты, не заставляйте себя действовать через силу. Этот аспект особо вот так... Скажем так, отрицательно влияет, когда человек не выспан, когда он очень сильно взволнован чем-то или когда очень устал. Поэтому если вы будете находиться в таком хорошем расположении духа, если вы будете ощущать себя бодрым человеком, то соответственно можно минимизировать вот это отрицательное влияние 9 числа будет соединение солнца с ретроградной венерой это очень важный момент в плане общения с каким-то человеком в плане того как вы строите планы на будущее обычно подобное соединение также ярко проигрывается по финансовой теме поэтому все может быть смешано в этот период и тема взаимоотношений и тема финансов и тема планирования 14 января по 4 февраля Меркурий будет ретроградной водолее в вашем двенадцатом доме. В этот период стоит сознательно снизить темп, немножко отдохнуть, обратить внимание на свое здоровье, самочувствие. К тому же Меркурий будет в соединении с Сатурном. Это всегда необходимость планировать свое время и необходимость уравновесить все сферы жизни. Поэтому если вы слишком много времени и сил уделяли какой-то одной сфере, то в этот период вас может будто бы перебрасывать на что-то другое, для того, чтобы вы все-таки нашли баланс. К тому же Меркурий будет в квадратуре Курану, поэтому так или иначе это может давать эффект неожиданных каких-то моментов, то, что было не запланировано. И важно, опять-таки, находиться в этот период в гармонии с собой и не переусердствовать либо там в направлении работы, например, либо в направлении отношений. Ищите баланс. С 14 января начинается очень благоприятный аспект Венеры и Урана, и он продлится по середину февраля. Конечно, больше пользы он принесет в феврале, когда эти планеты личные будут уже идти вперед, но все же и во второй половине января вы можете прочувствовать такое позитивное влияние, будто бы что-то обновилось в вашей жизни, что-то уже не идет по накатанной колее, а есть какие-то новые моменты, как вы реагируете на то, что происходит, какие события в вашей жизни происходят. Это может быть и момент обновления в отношениях, и в финансовой части вашей жизни, к тому же, это может быть неожиданная э, вот ситуация, связанная с отдыхом, поездкой куда-то. И, соответственно, это тоже даст вам возможность э, ощутить такой подъем внутри. 18 числа будет полнолуние в знаке рак. И это полнолуние будет в оппозиции к Плутону. Аспект этот будет на оси 5-11 дом. И есть необходимость уравновесить тему детей, семьи и тему общественной такой деятельности, работы. То есть, видимо, тоже есть перекос в этом плане, поэтому если, например, вы семье мало уделяли внимания, то по данному полнолунию нужно будет погрузиться с головой в этот вопрос. Если же наоборот в работе был серьезный, скажем так, стоп, то нужно будет уделить внимание рабочим вопросам, поставить перед собой новые финансовые цели. Кстати, в момент этого полнолуния уран будет разворачиваться в прямое движение, поэтому я бы не советовала планировать поездки именно на день полнолуния. Довольно-таки период турбулентный на самом деле в плане поездок для вас. И в целом с 18 по второе число будет время такое кармическое. Это соединение Солнца и Плутона, вот такое очень насыщенное полнолуние, а также разворот Урана. Но есть еще одно важное событие, которое произойдет в этот период. Кармические лунные узлы будут менять ось. До этого они полтора года находились на оси Близнецы Стрелец. И сейчас они переходят на ось Телец-Скорпион. Это ваша ось поездок, переговоров, знакомств, информации, обучения. Поэтому так или иначе узлы будут заставлять вас, скажем так, что-то менять в своей жизни. Либо менять окружение, либо начать что-то изучать, либо это может быть необходимость менять автомобиль, либо это может быть необходимость больше путешествовать, ездить куда-то. То есть, так или иначе, такой транзит узлов обычно приносит оживление в жизнь Будто бы есть те сферы, которые застоялись И нужно их обновить И поэтому будет ощущение, что жизнь циркулирует Она очень активна И, соответственно, вот некоторые факторы в связи с этим могут меняться 24 числа Марс переходит в Козерог И будет в нем находиться по 6 марта это удачный транзит, Марс в сильной позиции, и он будет способствовать тому, чтобы вы получали желаемое, достигали э, цели, результата в том, что вы делаете. В то же время постоянно будут новые-новые планы, это такое движение вперед и ощущение поддержки окружающих. Может быть необходимость, кстати, работать в команде. 29 числа Меркурий соединится с Плутоном. Этот аспект был 30 декабря. Поэтому события, эмоциональный настрой этих дней может быть похожим. Соединения в вашем 11 секторе. Это могут быть траты на проведение какого-то мероприятия, на онлайн обучение. Это могут быть траты на скажем так, какое-то веселье вам нужно будет посетить, вот какое-то такое мероприятие, да, плюс данное соединение, это еще и мысли о финансах, планы финансовые, вы можете сравнивать, да, какие у вас были планы в конце года и какие сейчас, что удалось достичь за первый месяц 22 года. К тому же в этот день Венера разворачивается в прямое движение, тоже в вашем 11 доме, поэтому... День такой очень яркий, поворотный, он будто бы дает понимание, осознание каких-то важных процессов и новые силы, видение в каком направлении идти дальше. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео, очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем с вами на связи, всем пока-пока!